Привет, мои дорогие. Привез меня Олег на снегоходе, на путик, сам поехал домой. По путику тут на это, на снегоходе неудобно. Такой густой лесистый район, поэтому не получится. На, прорубать. Все, некогда. То пьянка, то собрание, как говорится. О, бобрики на налазили, смотрите-ка. Бобрик ходил Тут У него выход Надо Олегу дать разнарядку Чтобы этого парня подликвидировать так. Захожу на путик Сегодня, друзья, буду снимать капканы У нас сегодня, что, наверное, 13 февраля все, хватит, половили. Большой, большой пути коллег закроют через пару дней. А я сегодня здесь закрываю. Снега в лесу нынче не так много. Наверное, весной будет хорошее половодье. Это уже замечено. Когда много снегу, нет воды. Съеду, не съеду. Жопой неохота сесть в полынив какую-нибудь Ладно, съедем Вон там тоже видно, бобры вылазили снизу, сильно лежит Подъедали ее. На лыжах идти, в принципе, неплохо Проваливаешься, но не сильно, тут два дня немножко подкинуло снежку Второй капкан сейчас, друзья. Посмотрим, как и что. Первый капкан, ребят, не предвещает ничего хорошего. А, смотрите, ящик битком забит. Пахнет из него. А в капкане по нолям. Недавно. недавно был на тропе 43 ездил парням заезжал в гости капканчики подорожали ну соответственно что железо вверх и все остальное ой запах идет какой вообще жуть Капканы всегда разряжайте очень аккуратно заботьтесь о своих руках второй комплект пальцев вам никто не подарит и не купить будет. поэтому друзья с этими капканами надо быть аккуратно вообще не, не... Которые уже раз я говорю, не нравятся мне Не нравятся мне эти капканы Возьми с ними много Возьми много, хуже ловят Более опасные они для охотника Куча нюансов, ребят, куча Ребят, проверяю, проверяю, результат ноль Три капкана уже проверил Ну что-то и следов не видно, если честно Возможно, что не по вине капкана Вот в последней коробке было там вот Может мыши, конечно, добрались, поедем Птицы, мыши Ну и какие же внешние признаки Следов были старые Может куниться, может не куниться, непонятно но в то точно не лазил. Если бы полезно, то бы капкана Вот капканы стоят Я часть капканов оставляю в лесу Вот с этого путика Часть домой уношу Тех капканов, что у нас на газохваты Путик далеко От сельской местности И поэтому там оставляем все На местах а Что касается Здесь капканы. Капканы подоржавели. Что наверное, три сезона уже не э -э спускаются не очень легко. Вот постоит вот он, капкан. Спуск у него такой жестковатый. Кунички назад дает самое. Постараться, чтобы сбить на старушку. Это касаемо и кировских, и березовских капканов. Что те, что другие. У Кировского капкана вообще на старушка немножко, на мой взгляд, она более чуткая. Но даже вот она туго спускается капкан. Сейчас я вам это продемонстрирую. Следующий капкан рядом. Я вам это покажу. Туговато спускается. Уница надо приложить усилие. Я и ставлю-то их. Ставлю, ты... О, что-то висит, ребят. Круто. Что, висит куничка висит смотрите куничка здорово зря на капкан ругал парни зря капканы ругал попалась красавица ну что подруга Бегаешь, где хочешь, не глядишь, что в капкан-то лезешь Бегаешь, не глядишь, что в капкан залезла. Тебя, наверное, с капканом придется выносить вместе Хорошая, хорошая куница, таких приличных размеров попробую вот если отходить то да, отойдет вроде отойти Это в березовский капкан, ребят Насторожка булавочного типа Березовский капкан Приличный котяра, наверное. Смотрите какой. Хвостяра длинный. Котяра большой. Последний раз, ребят, я этот путик проверял. Последний раз проверял путик. После Нового года. Месяц не проверен. Не проверен, даже больше. Месяц капканы не проверялись. Мудрю, мудрю, не могу понять чем мудрю. на следующем капкане если там покажу вам как спускается капкан а не независимо какая она сторожка березовская кировская как капканы постоят туговато срабатывают и вот смотрите пока вот допустим я эти капканы но если оставлять их на пути то конечно быстро все много захват я бы давно бы разрядил уже, уже бы шел. И когда это, допустим, надо там за день снять капканов 50-60. Время уходит на все. Опа. Я как бы, как бы сказать, правильно-то комплексно. Комплексно смотрю. рассматриваю этот вопрос постановки, заноски капканов в лес. В общем, снятие зверя из капкана. Комплексно рассматриваю вопрос О капканах Что удобнее, что быстрее Потому что понятно Если стоит 3-4 капкана То нет смысла заморачиваться А когда капканов уже под сотню Тогда и время Пытаешься как-то там сэкономить и вес, чтобы был полегче Ну а самый главный, конечно, критерий ребят, это цена Цена на капканы Если вам надо поменять там Образно говоря, если надо поменять вам, даже 100 капканов, с многозахватов перейти на, на проходные 40 тысяч рублей. Отдайте, не грешите. По 400, все правильно сказал, да? 40 тысяч рублей. На речке уже полыни. Так знаете, в лесу как бы Немножко весной Весной пахнет Все уже Зима свои права сдает Прекрасно Прекрасно, друзья Ребята, еще висит Следующего капкана и выправляю Еще куница висит вы как здорово Вчера у меня сомнения были Ехать, не ехать, в Кира я был. какие планы поменялись. Как-то хотели ехать, но планы немножко поменялись. Ехать, не ехать. Ну знаешь, все равно надо закрывать. Я бы на следующих выходных все равно бы приехал. Ладно. В этом году, ребят, для наших мест очень неплохой результат о результатах немножко позднее поговорим. ну кошечка средняя такая небольшая. в данном случае, друзья, капкан кировский облегченный. Кировский облегченный капкан Работает В чем отличие от обычного капкана? Сейчас расскажу Сделаю парням хорошим бесплатную рекламу. Может парочку капканчиков подгонят. Идешь, когда води капканы не ловится, блин, такое чувство. что когда набегают, не лезет, Но когда ловится, отношения меняются, ребят. Я думаю, это не у меня одного так. Прям прийти макнула ее, здорово. Прекрасно отходит, никаких не ни, ни пуха ничего не остается на капкане, все хорошо. Это говорит, что там волосы выдерат, ничего, все, все отлично. В этом плане нет проблем. Сейчас расскажу вам, покажу, кто не знает, чем отличаются капканы облегченка от, от обычного капкана так друзья по поводу насторожек кировский производитель тропа начали делать насторожки из нержавеющей проволоки Это не оцинковка это нержавейка вроде бы так сейчас покажу отличие облегченного капкана от от обычного Отличие, друзья, на самом деле Только в толщине В толщине проволоки Пружин и рамки Больше отличий нет У Старушка та же самая, но вот в последнее время вот здесь вот она нашла еще из, из Ржавеющей проволоки на капканах Из обычной черной А здесь уже идет нержавеечка У Старушки Более долго ходят так. Вес капкана на порядок легче взводить его на порядок легче. И вот, ну, если отдельно касаться капканов березовских и кировских, у меня насторожка у кировских капканов нравится больше. Она более чуткая насторожка. И она, ну, там, на березовском капкане тоже он срабатывает во все стороны. Здесь помягче срабатывает вот этот капкан. Она попроще и помягче. Ну, единственное, что если она, конечно, придет в негодность самому такие выкрутасы сделать очень трудно Но ребята занимаются ремонтом номер э -э Саши работает на тропе 43 вот здесь заказывайте капканы назоветесь что от моего имени я думаю сделать скидочку Две кунички есть сегодня, ребят. Это уже результат. Что касаемо, ребят, лыж, на которых я иду, немножко тоже заострю внимание. Лыжи подбиты камусом один кто в теме тот знает кто производитель производитель рекламу пока не делаем лыжи мне подарил друг ларс ну я как бы секундочку я долго к чему-то либо привыкаю вот если у меня какая вещь и поменять ее мне трудно но, тем не менее, в этом году я заметил, что все проверки капканов у меня только на этих лыжах. Значит, есть у них определенный плюс. Накат плохой, если вы часто ходите, допустим, по одной лыжне, и она у вас набита. Лучше использовать, конечно, галицы. А если в целое, то эти лыжи выигрывают. лыжи выигрывает погодка прекрасная наверное я думаю что минус 5 немножко снежок провалило не могу надышаться не могу надышаться переболел я ковидом недавно конечно не из приятных протекает как обычный гриб по крайней мере у меня но очень сильно ломила кости капкан сработанный внизу висит подойдем посмотрим капкан может он конечно, не сработанный но он выброшен из ящика обратите внимание Это капкан не сработан. Он просто выкинул из ящика. Может, куничка его... Да. След куницы. Вот он, под капканом, ребят. След куницы под капканом. Она выкинула его из ящика. И, и в ящике ничего не оставила. Как она умудрилась это сделать? Ну, вот здесь вот у меня ходила умная куница, которая прям подъедала все. Не подъедала, а возле ящиков я вам в этой из предыдущих серий я показывал что куничка ходит и подходила под ящики но не залазила тут она возможно решилась сделала такой пируэт сработала капкан сейчас покажу сработку на сторожке. ребят обратите внимание капкан простоял зиму сейчас я его буду срабатывать смотрите Достаточно, ребят, туго. Смотрите, как палку я приходится выгибать. Только после этого капкан сработал. Достаточно туго. Хотя я говорю, что эта насторожка, она, она работает более мягко, чем березовская. А так в капканах нет абсолютно никакой разницы, что березовский, что кировский вообще. Работают одинаково, ловят. Если куница зашла, то ловят. Но не каждая куница в них лезет. Этот минус. Это замечено мной на протяжении уже на лет пяти. Ставлю вот эти капканы, перешел на одном из путиков. Ставлю проходные капканы. Замечено мной лет на протяжении лет пяти, что уловистость у капкана лучше. Но проловов меньше, чем у много захвата, но куница идет неохотно. Так, ребят, смотрите, какая ситуация произошла. Либо съели куницу. Либо попался какой-то крупный зверь. Потому что все утоптано вокруг. Но я думаю, что если бы рысь сунула лапу, она бы осталась все равно в этом капкане что Никуда бы она не делась Ящик сброшен Это, скорее всего, рысь Да, вон пошел след Вон пошел след Рысь Рысь съела куницу И, зараза. И ящик опустошила весь Это рысь Была Надо ловить их тоже рысей Ставить... Сейчас мое мнение, как, как их лучше ловить. Вот стоит капкан, допустим, на путике. Через три, через четыре капкана внизу ставить на газохват пятерочку. Специально на кошку на рысь. Ну вот очень эффективный способ села куницу полностью. Полностью сожрала. И это, ребят, не зависит, как часто ты проверяешь. Вот, допустим, большой круг я проверял. Олег поехал через неделю. попалась три куницы. И двух из них уже съела рысь Она идет по следу по снегоходному Или по лыжне И она может сегодня прийти, завтра прийти Может через месяц Так что здесь уже такой вопрос Надо На будущий год буду я пробовать Устранять Устранять конкурентов Будем пробовать Снимаю капкан Жалко, третья куница Должна была быть Обидно ну что, дорогие друзья, возвращаюсь домой, Путик закрыт, капканы не стал в лесу прятать, несу домой, 20, чем-то штук, 24, наверное, капкан, очень тяжело. Что-то Олег мне протоптал на Буране колею, по ней иду. Сезон в этом году, в принципе, сложился неплохо, вот на данный момент 21 куница попалась. Для наших мест это хорошо. Еще Олег будет закрывать капкан. Даст Бог, может чего попадется. Шкурки сдал по 2400. То в Кирове, кому интересно, пишите. Там ответ. Ой, дам координаты скупщика Пушнины. Вроде бы все. Добавить нечего, устал сильно. Капка нанесу домой на ревизию. На кое-какую ревизию провести им. Будет время свободно. Этим займусь. Подготовить к следующему сезону. Проказничая рысь на путике. Надо будет ее ликвидировать. Ну все, ребят, вот нарвал фиктовый веничек. Баня сегодня у меня банный день. Попарюсь. Выпью кружку пива, в общем вот так, вот так мои друзья, Вот так. всем спасибо за внимание, спасибо, что поддерживаете, смотрите мой канал, я вам, я вам за, за это очень признателен, я рад, что у меня есть вы, спасибо всем, низкий поклон, до новых встреч.